Всем привет, это продолжение карьеры за свой клуб В прошлом видосе мы остановились на том, что у нас начался второй сезон Мы открыли летнее трансферное окно, продали Криштиану Роналду И давайте сейчас быстро перейдем к тем трансферам, которые я сделал в прошлом видосе И которые я сделал уже сейчас за кадром Что мы можем с вами наблюдать? Я пытался подписать себе левого защитника Бальде и правого защитника Кабуре Я смотрел их на Софи Фа и весь прикол в том, что там писали то, что стоит там 4 миллиона. Я предлагаю 4 миллиона, они пишут то, что отвергнуто. Наверное, это все потому, что он уже больше развился, и он стоит уже больше. Но не суть, мы обязательно к ним вернемся, само собой мне дадут еще один шанс их подписать. В прошлом видосе мы с вами подписали Гюллера, Бамбу и Маукоко. Маукоко на замену Криша, Мбамба просто перспективный ЦЗшник. И Гюллер, да так же самый просто перспективный Цапник, также мы еще получили Колумуани, но и сегодня я вот за кадром подписал себе еще Долана, перспективный тоже правый вингер, который может еще играть на форварде, ему 21 год, англичанин, 72 рейтинг, ну и пока там сидел, всех подписывал, думал, так, у меня еще есть примерно 43 миллиона. Мне нужен цпшник, цпшник крутой Ну и вот выбор мой пал на мирайте 19 лет, цп цап цоп 44 тысячи евро В неделю он получает, наверное больше всех 76 рейтинг 19 лет, итальянец Вообще шикарно, давайте сейчас быстро Перейдем к стартовому составу И я еще расскажу вам про позиции Которые 100% буду улучшать По возможности Стартовый состав сейчас выглядит следующим образом На воротах Васлик, на защите Бамба и Белла Качап, 20 центральных защитников. Вебер у нас есть ЛЗшник, но я буду его скорее всего менять, так же как и Хас. Вроде бы тоже неплохие все они, но как бы хотелось омолодиться слегка. Миреть ЦПшник, плюс Кух. Кухня в прошлом сезоне в концовке очень понравился. Гюлер на Цапнике. Справа в атаке Вега, слева в атаке Афиф. Ну центрально центральный нападающий Маукоку. Ну и тем временем, пока я разговаривал с вами по поводу трансферов, пока потом я за кадром менял всем номера, ставил всем развитие, у нас на стик Первый матч Первый тур Бундеслиги, второй Против Нюрнберга Гюлер Хорошая на Маукоко Маукоко в косашку Опасный удар был Маукоко Головой пробивал Вега, подачка с углового Сюда пошла Это кто? Это Мбамба или было Качап забили? Да, Мбамба забивает у нас первый гол Во второй Бундеслиге Гюлер Мирети. Мау Коко. Решай Мау Коко! Лучший. Пошла подачка. ой ой мир Рейти не выпрыгнул. На заменку подписать форварда, потому что у нас чистого форварда, по сути, больше нету. Заговорился и мы пропускаем здесь. Пиздец. Ладно ли он? Кух. Вырезать Мау Коко. Мау Коко, решай! Решай, Мау Коко! Хорошо! 3-2 на 87-й выводит нас вперед Мауко. У нас кубок. Кубок против футбольного клуба Ростов. Картовые составы вы видите на экранах. Белла, хорошо здесь на Афифа. Афиф. Кух. Кух врываться. Кух, сюда с подачкой! Мауко! АЛЕКСИС! <звучит> ух, ух, ух, ух, ух, ух, ебануться! А можно еще раз? Блять, что за удар, ебать! Пройти? Блять, Хас, в ноги шпрыгай! Здесь Мирэйти опускается на правого защитника. Хорошо Мирэйти сыграл. Пошла подачка. пиздец. Опять с углового пропускаем от какого-то Петра Чеха. Маукона Гюлера! Гюлер решай! Гюлер решит! Гюлер! Блять! Вига! Хас. Алексис. Гюлер решай! Это даже не угловой пиздец. Хорошо, Гюлер! Гюлер! Гюлер! Коко, вижу, Коко! блять, почему не Шведкой? Хотел же просто Шведой пустить. Кух, кух, блять. Бамба сыграть, хоть кто-нибудь сыграйте, пизда, блять. Если мы вылетим в кубке, это будет пиздец. Малкоко, Гюллер, Гюллер, просто решать, Гюллер. Гюля, решай, блядь! Еблан влагалище пердун, дрочила. Так, ну что, матч против Ганновера. Дал я шанс Мадибо. Пусть выйдет вместо Куха. Блядь, они в черной форме, пиздец. Но хотя бы наш мяч. А давай за Мирейти ебнем. Мирейти, решай. Уй, блядь. Вега с подачкой. Здесь Белла. Белла хорош Белла Качап открывает счет Опасно Нильсен Пиздец Пропускаем мышу шо ёбнутые Маукоко закрыт Вижу вот сюда Миретти. мир. Миретти А, это Гюльнер Ха. Маукоко Маукоко, Маукоко хорош Вот здесь вот зарешал Маукоко Мирети тупо бежит побежит мирейте мартин маукоко маукоко на леона леон леон решай или леон и получается все все трое у нас уйдут в аренду так кабаре можно переподписать 9 800 нужно давай еще раз пробуем и так подписали мы кабаре отдали за него мы 10 миллионов плюс 40 тысяч зарплата вот оно представление, мы его, конечно же, пропустим, потому что все одно и то же уже надоело. 89 скорость у него, и 4 недели всего лишь понадобится, чтобы сделать его правым защитником. Так что отлично. Что тогда? Сейчас будем отыгрывать последний матч против Кёльна. Они на первом месте, мы на втором. Опасно, Лазович. Подачка пошла, здесь имбамба хорошо. Кух. Можно закидывать на Афифа. Ой, блять, Афиф-то убегает. Афиф-то убегает и решает. И решает. Афиф от штанги. На седьмой минуте провели мы шикарнейшую контратаку и забивает наш катарец Афиф. Афиф. Моуко. Гюлер. Гюлер, гюлер, гюлер, гюлер, гюлер. Кух. Гюлер. Гюллер решать хорошо, вот и первый гол нашего Гюллера Убрал И на Кабаре А у Кабаре же шпейс есть, так он еще и здоровый Кабаре на Моукоко, Моукоко разорвал 3-0, 3-0 Побежим к тренеру давай, попразднуем с тренером Пошла сюда подача, здесь головой, если кто-то сыграет, ладно, есть кто-то Моукоко там пробивал, вратарь сыграл Алексис пошла на Беллу Белла не сыграет Бляха-муха. Попади ты сейчас, это был бы гол сезона. По-любому. Ну, по крайней мере, гол тура точно. маукоко маукоко решает. Блять, опять ты вратарь! Да, кстати, у них не кельн, не Кель, не Хорн там стоит, значит, Хорн уже где-то сидит далеко. Так, подачка на Беллу. Белла хорошо. Блять, какой же он на угловых хороший. 4-0 тупо во втором матче подряд забивает с углового. Блять, как же ты хуево сыграл здесь Долан. Долан. Долан решает. Долан решает. Хорошо. 5-0. Тупо. До свидания, блять. За один матч пропустили больше, чем за 4 тура. Просто на пойсе сейчас на Долана. Долан, ну, ой, выдает на Гюлера. Гюлер, не запари. Отдаст на Леона, и Леон. Забьют. Ну, по сути, не он, наверное Автогол какой-то, но 6-0 Просто разорвали Этот ваш Кёльн Блядь, Мадибо решай Блядь, вратарь не подъехал Просто 7-0 Мадибо Бля, ну давай, я хотел Киркеза Подписать себе, давайте с Свяжемся и купим его. Давай предложим обмен. Вроде бы как работает это, если предложить обмен. Ну, допустим, вот так вот. Ага. Не работает, значит, такое. Не работает. Я думал, то, что оно будет работать, но нихуя. Вагнуману взять 5 лямчиков, 22 года. Может ППшника сыграть, ЛЗшника, ПЗшника. Все. Подписали мы его. 11 500 в неделю плюс сотка подписного бонуса. Отлично. Итак, трансферное окно у нас подошло к своему логическому завершению, мы сделали много трансферов, мы усилили линию обороны, линию полузащиты, нападение улучшили и даже еще на заменку подписали ребят. Ну и в принципе, я думаю, выпуск так же само, как и трансферное окно подходит к логическому завершению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Всем удачи, всем до скорого!